Недавно амбассатор в телефонов не только, выкатил новый смартфон под кодовым названием AK iPhone SE 2, ну не проще просто iPhone SE 2020. Вроде все должны радоваться, ведь вышел долгожданный телефон для бомжей, ой, то есть для истинных фанатов Яплодроча, то есть по сути этого ждали почти 2 или 3 года. Но тут есть подвох под названием «Жадные до черти ублюдки Эйпл» тут сразу самолистое все понятно. И тут вы спрашиваете, что тут понятного? А ну-ка давай разъясни нам быстро. Во-первых, странные купетиновцы до такой степени ублюдки, что даже не умудрились хотя бы немного поменять дизайн новой SE. Они просто взяли корпус старой восьмерки и впихнули в новый процессор A13 Bionic Терминатор нахуй, от которого толку нету. И тут сразу выходит Мерзкий, кричит, а Владручек лизит. А, тринадцатый байоникс самый мощный процессор на рынке. Пиздобул, пиздобул. <связывая> и я, так образованный джентльмен, открываю ширинку и сув ебал этому ебалаю по причине того, что это так называемый самый мощный процессор нахуй никому не сдался. Где ты будешь использовать его? Ебучий брау старс? Или же это мощно нужна для Инстаграма? Не-не, по-моему, если -за не зашло озарение, эта мощь нужна для звонилки Apple. Бинго, мать вашу! Ведь на дворе 2020 год, а звонилка iPhone а до сих пор поверх всех окон вылезает. Разве это не прекрасно? Я вас вот прям представляю, сидишь, играешь прям в потную карточку в PUBG Mobile, и тут звонит вы есебаного Атифлейма. Круто же! Благодаря за это чудо Apple. Ну ладно, ультрамощный процессор A13 оставим в сторонку. Самая главная вещь, с чего у меня бомбануло, это то, что экран с разрешением 750 на 1334 пикселей с отношением 16 на 9, с огромными рамками, да еще и touch ID. В ебаном 2020 году, где даже у сраного Xiaomi за 7000 рублей телефон почти безрамочный. Но это же Apple, они вываливают телефон за 40 тысяч рублей, с огромными рамками, да еще и с touch ID, это просто ужас. Надо быть просто безбашенным, чтобы покупать этот смартфон за 40 тысяч рублей. Надо же иметь немного совести, ребят. Сейчас за 40 тысяч рублей можно купить уйма смартфонов с топовыми комплектациями, И где разрешение экрана намного лучше, это чудо от Купертина. Кстати, в этом смартфоне нету 5 g сети, разъема 3,5 метра, вырезано, что будет весьма печально для некоторых. Хотел бы еще рассказать про батарею. Да-да, главная головная боль всех владельцев iPhone, объем аккумулятора не указывается на сайте Apple. Но говорится о том, что автономность осталась на уровне восьмерки, в котором устанавливали батарейку на 1800 мАч. Но я могу сказать, что дно официально пробит и весьма глубоко. И под дном я имею в виду всех задниц, которые будут покупать новые SE вы знаете ребят с другой стороны не надо ругать отмороженных на голову больных людей с болезнью дцп теперь немного без желчи и попытаюсь рассказать вам свое мнение про этот телефон как по мне apple поставила все на черное и рискует главным провалом года как это было с великим пластиковым iphone 5c который вроде бы продавался, но об его успешности говорили вот эти статистики которые вы видите на своем экране мне просто становится интересно что то, что у них было на распоряжении целых четыре года, а я вам напоминаю, что выпуск первой СС был аж в 2016 году, где все боготворили корпус под Си, но сейчас на дворе 2020 год и нет ни одного разумного человека, который бы хвалил корпус iPhone 8 или iPhone 10, лишь по одной причине, что огромные рамки, а еще и они сверху не добавили туда и SSD, что отправляем огромный минус. Ребят, не слушайте всяких псевдо техно блогеров, когда они будут говорить, мол, «Ребят, покупайте новый SCE! Он отличный, мощный!» Задайтесь вопросом, а зачем мне покупать телефон с огромными рамками? Да еще и за 40 тысяч рублей, даже ужас! Смысл такого смартфона, когда за эти деньги можно купить офигенные топовые смартфоны? Да, они будут немного слабее, но куда ты потратишь всю так называемую мощь от новой СЕ? Поэтому берегите свои кошельки, а с вами был Мерси, пишите свои комментарии, всем удачи, всем пока.